Пришел jump Starter. То, что я ждал 40 дней. При том, что эта штука пришла быстро, стоит, стоит меньше и пришла быстрее. Этот же стоит дороже, но пришел за 40 дней. То есть продавцу можно было отправить какой-нибудь другой почтой, но отправил долгой. Сейчас посмотрим. Ну, упакована как обычный товар. Ничего примечательного. А вот такие штуки. Вот сами провода. Кабель Базеуса. Basius. Ну, короче, вот кабель идет Type-C. Выбирал именно такой, потому что хотел, чтобы было именно Type-C зарядка. Надоели эти micro USB постоянно везде пихают в деш... в дешевые какие-нибудь. Да даже и дорогие еще пихают. Так, 71% заряда. Так, вот так. Хотел проверить, почему я это заказал. Хотел проверить на насосе, как будет работать. Так. Вот, до конца. вставить. Ну, буду сейчас проверять. так что касательно запуска обычного насоса то что я надеялся что чтобы пришло до того как я поеду куда-нибудь отдыхать хотелось чтобы пришло именно вот это все в комплекте потому что так оно подойдет, подошло отлично и вот сейчас проверим не сгорит ли <соспит> насос так вот так офигеть а сейчас все равно работает даже Потух. короче это то что я хотел именно что как как бы тот же самый компрессор или аккумулятор в прошлом году накачивал матрасы в палатку и приходилось тащить матрас к машине качать потом нести к палатке а вот это именно такую штуку хотел потому что хотел просто положить матрас в палатку и там прямо накачать но это как для туризма скажем так так вот еще типа типа фонарик ну, слабенький конечно но все равно вот смотрите 54 процента быстро садит получается у нас сейчас здесь выходит сколько 78 ватт 12 вольт. Ну, не знаю. Нужно будет попробовать до нуля его посадить этой штукой. Посмотреть, накачает ли матрас. Насколько его хватит. Это, скажем, основное. Зачем я его покупал? Ну, а это как бонус уже получится. Потому что чтобы не искать какую-нибудь машину. Ну, слава богу, у меня еще аккумуляторы, аккумулятор новый. Поэтому пока не надо. Ну, возможно, зимою попробую. Ну, такие вот крокодильчики. Ну, писали по отзывам, что очень хорошие крокодилы. Э, ну, о чем говорю? Есть поменьше у этого же продавца. Ссылки на этот товар будут в описании. На этого продавца же там есть поменьше, но из микро-USB. Кому, кого не парит, ну, берите такой. Мне я тот не хотел. Микро-USB уже не хотел, потому что у меня ни на одном телефоне уже нет микро-USB. И зачем? Ну вообще нигде нет, все пауэрбанки как бы все на Type-C и еще вот это таскать отдельный провод и так все вместе, скажем так так, снял <coughs> снял менюсовую клемму Бусовую оставил оставил <coughs> смешно сделали наоборот, вот так лучше так присоединяю минус чтобы исключить поскольку аккумулятор у меня абсолютно новый рабочий я сделаю вот так вот без аккумулятора одну клемму а вторую а вторую так заряд у нас 54 а вторую вот так. или вот так так зеленый светится включилась приборка так, проворачиваем ключ ага долго ждал, говорят 30 секунд Тридцать секунд, говорят, надо сделать. Так, так. И пере, пере, переподключить. Переподключить. включили снова нужно успеть за 30 секунд завести так сейчас очень очень неприкольно снимать и показывать так так подключаем подключаем Как вы видели, все заводит. Все заводит, все работает. Главное успеть за 30 секунд. За 30 секунд завести. Потому что дается, говорили, 30 секунд на то, чтобы успеть завести. Так, ссылка. Ссылка будет. В описании ну вот видите 54 как было так и осталось при том что завели без аккумулятора минусовая клема была отсоединена поэтому в принципе довольно неплохая и нужная вещь что касательно надувать матрас еще сейчас попробуем так тестируем powerbank ну как бы процента тестируем на надувном матрасе и на насосе вот, через кабель насколько хватит раз надул есть еще у меня побольше матрас но этот как для теста я думаю хватит 25 процентов ну довольно быстро садит но чтобы за, именно накачать матрас я думаю хватит заряда 2 или 3 матраса должно хватить короче ссылка на этот джемстартер будет в описании переходите на продавца смотрите покупал именно у официального продавца. Всем спасибо, всем пока.